Ну что ж, я думаю, по вступлению, ребятки, всем стало понятно, с какой игрой мы имеем дело. Да, я решил немножко разнообразиться и решил внести небольшую изюминку, так сказать, в свои обзоры. И давайте-ка сейчас будем проведем обзор стратегии. Хватит уже нам шутеров, хватит нам же экшенов, но пока что мы сегодня будем смотреть вот эту вот замечательную экономическую стратежечку. Кстати говоря, ребят, на русском языке. Русский язык здесь тоже есть. Нас игра уже приветствует. Добро пожаловать в Rise of Industry. Да, так она, ребятки, называется. Rise of Industry. Это игра про управление производством и ресурсах, которые для него нужны. В Rise индустрии Industry есть сложная игровая механика, поэтому мы рекомендуем пройти короткое обучение основам игры. Оно поможет избежать раннего банкротства и скуки. С этим я, ребят, полностью согласен. Давайте, собственно... А где, собственно, как не сейчас... Вам, ребятки, смотреть на обучение. В другой момент вы вз... возьмете, сядете и поиграете в нее сразу после просмотра обучения. А обучение, пожалуйста, я вам покажу сейчас. Так что берите кружечку чая, наливайте и располагайтесь поудобнее. А мы начинаем а, обзор Rise of Industry, ребятки. Давайте нажимаем ОК и смотрим на наше менюшечку. Новая игра, загрузить сценарий, настройки разработчики. Ну и как нам предложили, лучше всего начать с обучения. Думаю, с менюшечкой любой из вас разберется Единственное, я бы заглянул в настройки и посмотрел, что у нас здесь Какие опции следует включить, какие следует оставить Да, я в графический зайду и просто гляну, какие у нас стоят здесь параметры Так, так, так, разрешение, полноэкранные без рамки, качество тени среднее Ладненько, в общем, ничего я ставить не буду и давайте, ребят, сразу к делу, ох уж я не люблю как просто так сидеть и время тратить зря, собственно мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть на геймплей, вот давайте-ка это же и сделаем, подождите, пока создается созда карта, игра может временно переставать отвечать, прогреваем, а, ну это все понятно, я думал там советы какие-то будут давать, как обычно и так далее, ну что ж, вау, как быстро! Я думал, будет гораздо дольше грузиться. Собственно, а что тут грузить-то, а, ребятки? Так, приветствуем в Rise of Industry. Эта игра проверит, какой из вас предприниматель. Вот несколько инструкций, которые помогут вам успешно стартовать. Давайте нажмем далее. Ох, как много здесь инструкций-то. А сначала давайте научимся перемещаться и пользоваться камерой. Используйте клавиатуру и мышь, чтобы перемещать так, ВСАД, нажмите ВСАД и Shift для ускорения перемещения, и используйте RMB, чтобы перемещаться, используйте QE, чтобы вращаться. Ну все, ребятки, тут понятно, используйте скролл, это колесико мыши, туда-обратно, чтобы приближаться или отдаляться. Для строительства в регионе, э которые вы не контролируете, требуется разрешение, купить его не так просто, поэтому... Потому что это свободный рынок. Вы можете начать аукцион. Сделать достаточно. Что? и сделать достаточь. Откройте городской центр. Я так понимаю, вот сюда нужно нам нажать. Раз, мы открыли. И нужно здесь выбрать. Откройте вкладку региона Челвик. Открыли. Дальше начните аукцион и сделайте ставки. Пока не выиграйте, Что позволит вам получить право на владение этим регионом. Следите за тем, чтобы у вас хватило денег Так, а где мои деньги? У меня ноль, по-моему, да, я так понимаю И что? Что вы мне предлагаете, если у меня нет денег? Какого хрена вы мне предлагаете следить за моими деньгами? Ребят, у меня же, видите, ноль, полный ноль Или тут что-то еще есть, мини-обзор бюджета Ну, нет денег Так, давайте начнем аукцион, как нам советуют Не будем уже ждать Так, аукцион, разрешение получить, разрешение для региона так, а что это у нас тут такое? Не пойму. Получить разрешение для региона продавец. А, начальная ставка, текущая ставка. Что мне предлагают нажать? My Corporation плюс 20%. Так, нажали мы сюда. И что? И так, еще надо нажать, видимо, да. Что мы это делаем? Просто тыкаем, тыкаем. И мы дотыкали до того, что у нас баланс этого месяца минус 2 доллара 49 Скорее всего. Так, ну что ж, ладненько. Я так понимаю, что мне не повезло. Закрываем панель. И идем дальше. После начала аукциона другие компании могут делать ставки на разрешение. Делать ставки на разрешение. Если вы разместите штаб-квартиру, она автоматически дает вам бесплатное разрешение в этом регионе. Так, ребятки, ну пока немножечко непонятно, сумбурно. Но я думаю, по ходу действия мы все-таки разберемся. Нажмем далее. Так, как у нас близко можно приближаться? Это все, я так понимаю, максимальная близость, да? Близость очень максимальная, друзья. Осторожней. Как бы чего ни случилось. Так, ну-ка, давайте-ка повернемся. Как у нас поворачивается ага, Это в бок, влево-вправо. Ага, на ку-е, по-моему, да? И то мы возвращаемся, по-моему. Нет, не возвращаемся. Ну, у нас, в общем, четыре режима. То есть у нас нет такого промежуточного чего-то. Так, давайте дальше на, на обучение сакцентируем наше внимание. Значит, если вы немного... Просканируйте карту, увидите на ней другие компании. У них также возможности, что у вас они занимаются тем же, что и вы, поэтому будьте осторожны. Так, а где компании? Вот эти компании региональный центр это вот наш, я так понимаю. Ча Чап, Чапвик, Чапвик, наверное, он вот так называется. Да, региональный центр и тут еще один региональный центр. Здесь у нас тоже Кеннинг, Кеннинг, да. То есть, это другой региональный центр и еще один центр. То есть, да, достаточно много здесь центров этих региональных. А, это что у нас, Ньютон, да? Ага, ну, ладненько. Так, если вы так, это мы поняли. Это мы сделали. Давайте-ка далее. Так, теперь давайте построим нашу первую производственную линию. Сначала нам понадобится водная станция для сбора ресурса. В нашем случае воды. И вот тут, тут у нас внизу открывается окошечко, где мы можем выбрать... А нашу станцию воды. Так, водная станция мне предлагает. Да, водная станция, как и другие приемщики, собирает сырье, которое фермы и фабрики используют для производства других продуктов. Нажмите R, чтобы повернуть здание. Так, куда? Это нас сразу телепортировали. Это к воде, я так понимаю. Мы приблизились. А почему именно к этой воде? Может, я хочу возле этой построить? Почему это я должен возле той это строить воды? Ну, я так понимаю, зеленым, да, у нас должно подсвечиться возможность строительства. Так, на R мы разворачиваем наше здание. Да, но мне предлагают все-таки вот сюда что-то впихнуть это все здание. Это все дело. Ну, я бы, конечно же, впихнул вот сюда. Ведь у нас тут тоже есть вода, правильно? Ладненько, короче, вот сюда поставим. Дорога будет выходить э, в эту сторону, да? Ага, и вот я так понимаю, серая область, это подсвечено то, что у нас захватывает данное строение. Так, какую область? Так, давайте тогда мы построим между... А, вот этих вот маленьких. Есть, а, вот мне даже предлагают куда-то поставить, да, то есть конкретно. Ну да, это у нас, ребятки, обучение, поэтому тут а, не влево, не вправо шаг мы сделать не можем. Ну что ж, давайте ставим сюда тогда. Все, вот так вот мы устанавливаем. Вот так вот мы видим, как плечится там в баках уже водичка, которую мы еще пока не добывали. Так, разместить в водную станцию вам нужно добавить несколько сборщиков. Сборщик собирает сырьевые ресурсы и производит их Произ... Производит. При, а, при, привозит, черт возьми, на приемщик. Вам нужно повернуть э, сборщик, чтобы разместить его так. Мне сразу же дают, я так понимаю, этот сборщик. А, мне его надо установить вот сюда. То есть также на буковку R, друзья, мы поворачиваем а, наш объект. Так, я так понимаю, только надо в другую сторону его повернуть. Блин, тихо-тихо. Вот так, наверное, да? Все, готово. Это у нас сборщик. Это у нас станция. Так, разместите водную станцию. Так, дальше разместите два сборщика. Ага, вот второй. Вот сюда будет сборщик номер два установлен. Так, дальше что у нас? Теперь нужно построить дороги, чтобы доставить воду на водную станцию. Грузовики могут э, перемещаться только по дорогам, если дорога не соединена, э, в ее конце не будет барьер. Будет барьер. Так, давайте-ка построим дорожечку вот отсюда. И вот сюда нам нужна одна дорога. И вот сюда нужна вторая. Так, а что нам тут предлагает? Что это такое? Так, теперь нужно построить дороги. Ну, мы, собственно, и строим, да? Вот сюда. Так, здесь разместить нельзя. Так, а здесь что? Ага. Ага, все понял. Вот мы, значит, как строим быстренько. Так, а здесь что такое? Здесь что, тупик, что ли? Я не понимаю. Во! А, водная станция работает. А, такие сырьевые ресурсы, как вода и песок, можно добывать бесконечно, пока вы платите за обслуживание строений. Я так понимаю, у строений есть свои... Какие-то внутренние менюшечки, да. То есть, смотрите, анимации у нас, как мы видим, здесь сильно крутой, я не вижу. Просто стоят вот эти вот насосы, которые качают на водную станцию. Ну, а на водной станции очистные какие-то, я так понимаю, емкости работают. Так, ну что ж, давайте дальше идем, посмотрим, что у нас идет следующим пунктом. Другие ресурсы, такие как уголь, медь, газ, железы, и нефть, доступные в ограниченном количестве. Вам нужно, нам нужно, ага, вот машина уже, видите, повезла. Да-да-да, ребятки, вот такая вот анимация, то есть машина повезла, я так понимаю, уже э, ресурсы воды на водную станцию, да. Нам нужно использовать их э, осмотрительно. Так, давайте идем дальше. Приемщики этих сырьевых ресурсов э, нужно размещать рядом с ресурсами. Ну, логично, черт возьми, я, наверное, не догадался. Но для работы их не нужно соединять дорогами со сборщиками и узлами. Их не нужно соединять, дорог... соединять дорогами. Так, запомнили, ребят? Все запомнили, что не надо? Так, открываем. А где у нас сборщик? Выбираем. Это у нас что такое угольная шахта? Ну да, тут нам все предлагают строить на определенных местах. Ставим шахту, дальше смотрим. Разместите три сборщика угольной шахты, да. Ну вот сюда, да, нам предлагают. Вот это, я так понимаю, ресурс уголька. прям вот так вот открытое месторождение. Два и вот сюда вот три. А, смотрим, что у нас такое. Угольная шахта доступна, да? Это что? Содержание здания 100%. А, закройте панель строительные угольные шахты. Вот сюда вот на кнопочку нажимаем. И все, мы этот пункт, а, я так понимаю, задание выполнили. О, как они у нас задымили. Вот, сразу видно, что пошла жара производство-то налаживается, друзья, а стало быть, скоро мы поднимем наше с вами а, сельское... Ой, какой нахрен сельское? Это из, из другой игры, ребятки, у нас здесь индустриализация полнейшая, какое нахрен сельское хозяйство, но я думаю, мы до него попозже это все равно дойдем. Так, каждый сборщик склада, а, склада леса, леса действует в области... Так, видите, у нас тут уголек прибавился, да, то что анимация, видите, какая есть... Тут у нас прибавляется, у нас сейчас идет добыча, и вот по мере того, как грузовики что-то привозят, у нас здесь добавляются, видите, ресурсы угля. Есть, да, анимация, это круто на самом деле. Так, каждый сборщик склада леса действует в области, в которой он э, выберет. До четырех деревьев зафиксирует их за собой. Темп производства увеличится на 25, за каждое зафиксированное что-то там. Так, откройте вкладку, я так понимаю, нам сейчас нужно поставить э, склад леса. Давайте-ка разместим его а, здесь, но ну, куда нам его предлагают разместить-то, мы уже видим, вот сюда нужно поставить склад леса, а, да, разместите три сборщика склада леса, да, то есть сюда один, второй сюда, и третий, куда нам, а, а третий вот сюда, надо немножко развернуть, так, так, так, вот так, и все готово, так. Закройте панель строительного строительства склада леса. Давайте, закрываем. То есть тут у ребят у нас а, не бегают никакие там строители, три часа не строят. Ну, чем-то, конечно же, вы уже догадались, что напоминает данная стратежечка. Это а, сим -сим сити симулятор а, City Building или как он там... City с Excel, вот он, напоминает, эта игрушечка. Вот а тут такого нет, что тут у нас мгновенно все практически строится. То есть поставили, допустим, какой-то там склад, он у нас махом просто ставится. И все, и без лишней траты времени. Так, дальше. Запас деревьев и рыба истощается, оно может восстанавливаться. Рыба снова появится со временем, а деревья мы можем посадить и дождаться, пока они вырастут. Ну хорошо? Так, открыть меню. Изменения ландшафта. Так. Посадите 10 деревьев рядом со складом леса. Так, вот у нас деревья. Ага, вот у нас склад леса. И мы вот сюда, наверное, можем... Оп, видите, росточек появился. Так, это было одно, что ли, дерево? Второе дерево. Третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое. десятое. Готово, нет? Да, закройте меню изменения ландшафта. Закрываем. Дальше идем. Склад выступает, да, выступает узлом для небольшой области карты. Ага, тут, видите, у нас тоже лес, кстати, копится... Области на карте, готовый склад, координирует сбор и распределение товаров по зданиям в радиусе действия. Так, откройте вкладку инфраструктуры на панели строительства и выберите так, склады используются в качестве центральных узлов. Нажмите на склад на строительной инфраструктуры. Нажали и нас перемещают сразу туда, куда его и нужно поставить. Но я так понимаю, нам надо его вот так вот а, развернуть или вот так вот. Или подождите, или вообще вот так Что-то мне как-то в красной зоне, да, находится Подождите, а, а, вот, вот так вот надо его поставить Все, замечательно Так, когда здание создает продукт Оно отправляет его на склад Например, водная станция будет отправлять на склад воду Да, логично Так, выберите грунтовую, грунтовую дорожку Так, и вот он у нас И соединяем, давайте ее с ближайшей нашей дорогой С водной станцией, например, да Так, что-то я не понял, как-то странно соединяет так, ага, надо зажатую кнопку, ребят, держать. То есть тут немножко по-другому механика работает. Да, и вот сюда вот. Вот, то есть нужно зажимать клавишу. Так, здесь что у нас такое? Вот, все, построили. То есть не должно быть никаких преград у нас, а должна быть ровная прямая дорога. Так, со склада вода перевозится туда, где она нужна. Например, на посевную ферму, которая использует воду для производства продуктов с фермы, на продажу или для других рецептов. Замечательно. Так, куда нам там надо идти? Так, что это такое? Дерево технологии. Смотрим наше дерево. И что мы здесь видим, друзья? Очень, кстати, много всего, что мы можем развивать. Вот, пожалуйста, с производства. Да, сейчас стоит. Подождите-ка. Скот, напитки. Ага, то есть это разная продукция. Легкая промышленность. Это у нас, значит, плотницкая, алкоголь, бумага, текстиль, игрушка. Хм, прям интересно, сколько всего много, да? Тяжелая промышленность это стекло и материалы, товар для дома. Нефтехимия, прототипы, прототипы автомобиля, первый компьютер, а готовый ужин. Вот с компьютером, кстати, тема интересная, первый компьютер, я бы здесь создал его. Ну, ладненько, потом создадим попозже, давайте к основам все-таки перейдем. В начале игры можно бесплатно разблокировать три технологии, затем на исследование и разблокирование технологий потребуются ресурсы и время. После выбора технологий для... Раз, вот что-то как-то странно переводит не до конца, вот чувствуется... Чувство незавершенности какой-то присутствует постоянно. Ну, ладненько, я думаю, мы со временем привыкнем. Я уже привык. Так, разблокируйте пшеницу, овощи и муку. Так, чтобы разблокировать, достаточно всего лишь нажать левой кнопкой мыши. Или нет? Что-то ничего не... Ага, все верно. Так, далее мы разблокируем производство. И нам говорили 3, и производство муки, то есть пшеничку после в муку переводить будем, да? В качестве применчания мы добавляем новые элементы для разблокирования в очередь исследований, чтобы пас, чтобы исследования не прекращались, пока мы занимаемся другими делами. Так, откройте дерево базовые доставки и выберите а, стоянку грузовиков. Так, нажимаем вот сюда. И развиваем базовую доставку, я так понимаю, да? Так, что у нас дальше? Нажимаем на инфраструктуру и управление. И э, так, развиваем, я так понимаю, вот этот пункт. А где у нас, интересно, количество очков, которые мы можем тратить, не, не могу понять. Но, видимо, тут для обучения нам дают их сколько угодно. Выберите дороги с односторонним движением и очиститель воздуха. Так, а где очиститель воздуха? Куда еще надо тыкнуть? Да, просто закрыть. А, закройте. Так, отлично. Теперь мы исследуем стоянку грузовиков. И в левом верхнем углу отображается панель для исследования. Ясненько. Так, теперь после выбора технологий для разблокирования давайте разместим пассивную ферму. Давайте, друзья, это сделаем. Я давно уже хотел. И куда же нам можно эту ферму влепить? У нас тут нет какого-то обзора специальных мест, где можно разместить ферму. Но я так понимаю, вот сюда мы ее и разместим. Здесь просто идеальнейшее место. И рядышком сразу же нам предлагают поле. Видите, разместить, да? То есть отдельно ферму и отдельно поле, где у нас будут а, пассивные работы происходить. Так, а, выбрали а, пассивные фермы. Как и все фермы, работают как с, п... как с приемщиками, но они используют поля вместо сборщиков. Поэтому для работы их... Им не нужны дороги для производства товаров посев. То есть, а, вот, нужен посев раз, два и третий, я так понимаю, посев. А, так, закройте панель строительства посевной фермы. Все, закрываем. Вот столько у нас места занимает ферма, да. Вот на нас поля. Так, дальше давайте, ребятки, нам нужно все успеть. Вкратце обзорчик а, на все основные элементы запилить. Построив дорогу между складом и посевной фермой, вы запустите автоматическую отправку воды с откладом на посевную ферму. Откройте панель строительства дорог. Давайте-ка проведем уже дорожечку, чтобы у нас все это дело как следует друг с дружкой взаимодействовало. Так, дальше что нам тут советуют? Наша пассивная ферма готова что-нибудь производить. Если мы посетим фермерский рынок, мы увидим, что овощи стоят дороже пшеницы. Поэтому давайте начнем на пассивной ферме производство чего-то там. Так, фермерский рынок, друзья, да? Нажимаем на него. И что мы делаем? А, так, теперь нам предлагают нажать на пассивную ферму. И вот здесь нам предлагают нажать... А что это такое, друзья? Друзья использовать, да, то есть вот тут кла... а, овощи и клавиша использовать, да, то есть мы когда нажимаем, что у нас происходит, я что-то не понял, да откройте вклад вкладку производства спасенной фермы, выберите овощи для производства на ферме, ага, то есть я сейчас их использовал для производства, и они теперь у нас будут, видимо, на рынок поставляться если я все правильно понимаю так, закройте фермерский рынок и панель строительства пустяной фермы. Ну, в общем, вот так у нас, наверное, отправляются продукты на рынок. То есть мы нажимаем на тип продукции. Вот я сейчас нажал на овощи и нажал использовать. И у нас вроде как теперь будет а, они поставляться на рынок, а после чего поступят в продажу. Наверное, так. Так, поздравляем, теперь у нас есть рабочая линия по производству овощей. Давайте начнем зарабатывать деньги на продаже наших овощей. Какое хорошее словосочетание «зарабатывать деньги». Давайте начнем. Сейчас, друзья, начнем. Так, что нам для этого нужно открыть? Панель строительства дорог и сетей. Вот она, панель дорог и сетей. И нам предлагают проложить дорогу. Ох, какая дорожка-то. Ага, понял я, куда она ведет. Нам нужно соединить, скорее всего, наш основной город, да? Так, мы сюда проводим и после вот сюда, да, то есть чтобы у нас поставка была, да. Все правильно, то есть должны же продукция должна же отвозиться с рынка а, на наш... А, с, запутался, ребятки, с фермы а, на наш рынок. Все правильно, продукты также можно перемещать между складами с помощью системы инфраструктуры. Мы можем разместить один склад и одну стоянку каждого типа в регионе, даже если у нас нет разрешения. Так, давайте нажмем вот сюда, инфраструктура. И здесь нам предлагают выбрать что? Так, торговые склады позволяют складам размещать запасы. Так, давайте разместим склады, э, используются в качестве центральных узлов для распределения. По-моему, это уже было. Так, или может быть я что-то путаю. Да, ставим склад вот сюда. Так, разместите стоянку грузовиков рядом с Ньютоном и складом Чепвика. Чепвик, что ли он называется? Чепвик, да. Откройте склад Ньютона. Так, и... Вот этот склад, да, открыть надо. И что это? Стоянка. А, стоянка, стоянка чего это? Стоянка грузовиков. Да, давайте поставим. Так, надо развернуть ее немножко к дороге, чтобы она у нас прилегала. Да, видите, вот там, там у нас э, желтенькая такая, когда мы строим. Это у нас прилегай, прилегающая дорога к дороге. Надеюсь, я доступно объяснил. Так, торговые склады позволяют складам размещать запросы на каждый необходимый продукт. Продукт, вот это перевод, так, вот это перевод, черт возьми, так, перед размещением запроса нужно построить стоянку грузовиков в зоне действия каждого склада, ясненько, так, разместить стоянку грузовиков рядом с Ньютоном и складом Чепвика, я, по-моему, еще у себя там не разместил, да, в Чепвике, точно, вот прям как в воду смотрю, тут есть, а у меня здесь нет. Так, дальше, ребятки, смотрим, откройте склад Ньютона, давайте откроем, запросить перевозку продукта, так, нажимаем кнопочку запросить, выберите овощи, продукты с фермы, ну да, то есть это то, что мы сейчас начали производить на нашей ферме, и да, вот они овощи, ребятки, помните, я выбирал овощи на отгрузку, и у нас вот тут сейчас, я так понимаю, будет приемка, а здесь мы можем указать количество до 10 единиц, да, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Указали. Замечательно, друзья. Если в зоне действия этого склада есть несколько торговых складов, мы можем выбрать, какая именно машина будет перевозить товары. Также мы можем отредактировать текущие. Так, давайте-ка посмотрим. Так, закроем это все дело. Откройте панель торговых путей. Так, и у нас здесь есть продукты с фермы. Овощи, друзья, нажимаем, и у нас маршрут склад овощ, овощей. Так, здесь у нас нигде не отображается на карте, когда мы выбираем, да, а нам нужно просто-напросто посмотреть, да, то есть у нас прошлый месяц, и за этот месяц, я так понимаю, доход, маршрут склад 2, овощи. Тут у нас вы, можно использовать стоянку грузовиков, так... В общем, ребятки, надо разбираться уже по ходу действий в игре. Ну, а у нас первый взгляд, и мы а, а, откинем, так сказать, обзор на основные элементы, которые нам пригодятся. Так. Когда мы отправляем продукт в магазин э, в населенном пункте или в государстве, продукт будет продаваться за деньги. Этот источник дохода теперь можно использовать для расширения наших производственных мощностей, скорее всего, да? Не до конца, но я так планирую. Открыть панель строительства склада Чепвика. Так, вот она. Вот он склад и запросим... Так, вот тут мне предлагают направление выбрать и выбрать направление. Так, что опять у нас, значит, овощи. Опять выбираем направление и что мы тут делаем? В магазин мне предлагают, да, выберите фермерский рынок. Магазин один, и вот у нас фе наш фермерский рынок нашего поселения Чепвик, Чепвика, да? Так, внимание, при выборе направления вы увидите только здание, которое принимают выбранные продукты. направления, направление, которое идет впервые в первом в списке, ближайшее. Ну, я понял, да, то есть давайте далее нажмем. После выбора направления можно выбрать максимальное хранимое количество продуктов. Можно оставить это значение бесконечным, тогда продукт будет отправляться по этому направлению бесконечно. Но это логично. Дальше также можно задавать конкретное количество хранимого продукта в этом направлении, что позволит тонко настраивать производственные линии. Да? То есть, вот этими клавишами, да, вот здесь вот. вот у нас до этого бесконечность была, да. То есть у нас вся понимаю, продукция будет поставляться. На этот склад. А, тут у нас только от, от, отдельное количество, да. То есть, я так понимаю, необходимое для, может быть, а, обеспечения постоянного, да, ежедневного наших жителей. Хотя тут же жителей я вообще не вижу где. Черт, а мы, ребятки, в минус идем. Ну да ладненько. Да. Что мне предлагают установить а, на минус 5, да. То есть 5 мы установили и закрываем все это дело. Дальше также. Такой же способ микроуправления направлением можно использовать для любого здания, но мы не будем использовать склад для автоматического распределения товаров. Далее, друзья. Так, нам поможет, а, нам может, понадобиться, на, нам может понадобиться начать производить продукты более высокого класса для получения дополнительной прибыли. Фабрики, как и фермы, используют выбранный рецепт для производства. Давайте-ка подкроем панель фабрик и попробуем построить. Так, фабрика на... Пищевые ком комбинаты используют продукцию различных ферм для производства пищевых продуктов, такие как мука, на говядина и жареная курица. Так, выбираем. И нам предлагают разместить это все дело А вот прямо-таки здесь. Так, как бы развернуть-то его правильно, чтобы нам дали построить. Черт возьми! Вот, все, дали. Так, постройте дорогу. Да, ребятки, все, все довольно-таки просто и банально. Нужно построить здание, не соединить его дорогой. Так, далее, допустим. Загрязнение оказывает негативное влияние на клетки земли и воды. Если не контролировать загрязнение, то оно будет замедлять производство воды и ферм. А населенные пункты будут уменьшаться. Ну, уменьшаться, соответственно, да, я понял. Зачем? Потому что загрязнение никто не любит. Это проверенный факт. Так, давайте-ка откроем панель контроля загрязнений. Это вот сюда нам. И что мы здесь видим, друзья? Что нам предлагают? Очистители воздуха используют воду, добытую водными станциями или скважинами, для очистки окружающей территории от загрязнения. Замечательно, ставим прямо ее в ближайшем лесочке. Так, и главное поставить правильно, вот так вот, чтобы можно было дорожку проложить к ней. Дорожка же нужна она будет, нет? Для устранения загрязнения в определенном радиусе к каждому зданию, в котором требуется определенный продукт. Поддержите общую чистоту и все будут счастливы. Так, я понял, что мне надо построить дорогу. Другая тема игры Rise of Industry, которую мы затронем, будет трафик. По мере строительства новых зданий в ваших производственных линиях на дорогах будет появляться большое количество транспорта. Да, вот сюда-то мы дорогу не построили, и мне не дают, ребят, построить ее. Так, нажимаем «Далее». Чтобы решить эту проблему, можно использовать систему инфраструктуры и различные виды транспорта, либо заняться микроуправлением сети дорог, сделав часть из них Дорогами с односторонним движением. Да, я уже это развивал. Мне говорили, что мы сейчас это сделаем заранее. То есть разовьем вот эти односторонние дороги. И давайте вот сюда проведем такую дорогу. А вот сюда выведем, собственно говоря... А, тут вот как предлагают мне сделать. Да, то есть это у нас въезд, а это у нас а, выезд. А также дороги можно... Прокладывать наземные мосты. При правильном управлении можно избежать остановок транспорта и задержек доставки продуктов. Да, я понял. Это очень хорошо нам сейчас напоминает про многострадальный... точнее, можно даже его так не называть. Но, ну, про игру Excel. В которой примерно такая же механика дорог, трафика и прочего. Так, ну что ж, при возникновении проблемы с трафиком можно использовать слои карты. Что посмотреть, где, за... где застревают наши грузовики. Изменить схему движения для устранения заторов. Да, то есть мы открываем слои карты. Где они? Вот у нас здесь, ребятки. То есть смотрите, у нас есть меню здесь. Это, я так понимаю, в основном для строительства нужно. А это здесь для отслеживания какой-либо информации. То есть вспомогательное меню. Я не знаю, где из них главное, но скорее всего какой-то... оба, короче, главный. То есть у нас вот это, я считаю, для строительства, а это, скорее всего, чисто для информационного, информационного характера меню. То есть вот у нас ярлыки, ярлыки и слои карты. И что мы смотрим? Вот он, шоу, шоу, трафик, это показать, значит, трафик. И вот мы смотрим. Все у нас зелененьким, да, то есть, исходя из своего опыта в подобных играх, знаю когда у нас зеленым, это значит, все хорошо. Слои карты также дают вам доступ к различной информации о карте, если вам нужен нужны более конкретно данной карте, можно не использовать инструмент «Справка». Так, закрываем, закрываем. Так, выберите инструмент «Справочка». Вот сюда нажимаем. И что мы смотрим? Так, «Справка» используется для получения подробной информации о клетке, на которую наведен курсор. Вы получите информацию о типе клетки, степени загрязнения, типе здания. вот. Мы видим, да, друзья, у нас там вот в правом нижнем углу, вот тут вот, вот там, да, отображается информация. То есть у нас а, все, правда, ни хрена не переведено на русский, да, я немножко хреново понимаю, что там написано. Но в общих чертах мы можем посмотреть информацию по любому практически объекту, да. То есть у нас общая карта состоит из клеточек, да. И по ним информацию по каждой из них мы видим. То есть вот у нас дорога, да, наводим, меняется информация. Вот у нас фабрика, пищекомбинат, тоже меняется информация. Вот у нас очиститель воздуха, тоже меняется информация. Так, ну что ж, я думаю, все поняли. Давайте еще раз закроем эту панельку и идем дальше. Также в нашем распоряжении есть несколько других инструментов. Если нажать клавишу табуляции, появится ряд ярлыков с названиями населенных пунктов, магазинов, ресурсов. Давайте попробуем. Ага, вот видите, с табом вроде как у меня даже больше стало. Да, нифига себе, даже с такого вот вида, да, видно даже как у меня грузовички там катаются. А Это очень и очень круто. Да, такой кусок, знаете, земли у нас а, вырезанный а, в коре нашей земли, да? Кусок земли в коре земли. Так, путаница какая-то получается. Ну ладно, давайте смотрим дальше. Также это мы уже прочитали. А, переключитесь между параметрами. Таб. Ага, вот, ребятки, да, о чем нам говорили. То есть мы, пожм... пожмякая на тап, мы увидим, что у нас открывается информация. Вот этим цветом, я так понимаю, отображена информация соседних, соседних так сказать, конкурентных, да, отраслей, с которыми нам придется потом вз... ну, взаимодействовать, точнее, конкурировать, и это действительно будет интересно. Наверняка. При нажатии на кнопки Alt над всеми нашими зданиями появятся шары производства, которые отображают вход производства. Давайте попробуем. Так, где Alt? Ага, вот он, видите? Вот они, шары производства. Что здесь производят, что здесь производят, мы видим, да? Так, ожидают отправки. Также цифра в шаре показывает, как много грузовиков ожидают отправки. Если их выезд э к зданиям заблокирован другим транспортом. Блин, вот плохо, что они все здесь от отражается. Было бы круто все почитать. Так, нажмите на кнопочку Alt еще раз. И поздравляем, вы прошли обучение и знакомились со всеми основами игры. Начать новую игру. Возможно, это будет медленный старт на сложности, новичок, и заработайте свой капитал, я так понимаю, да, опять-таки у нас тут недосказанное. Ну что ж, ребятки, заканчиваем мы обучение, заканчиваем обучение, ну что, вот такая у нас игрушечка получается, да, то есть, ну как получается, она уже у нас есть, Rise of Industry она называется. Вот. Можно а, поиграть, ребятки, по, а, поразвиваться в нее. То есть, несколько режимов, как мы видим, есть карьера, есть игра по сценариям, по каким-то. То есть, здесь мы можем настроить стартовые, а, стартовые параметры. Я думаю, что это тоже всем предельно просто и понятно, особенно тем людям, кто знаком с этим жанром. Ну а тем, кто не знаком, про просто смотрите и наслаждайтесь, ребятки. Ну что ж. А... Поиграв в нее немножечко, конечно же, больших выводов делать не буду, но первое впечатление такое, что мне она в целом, в принципе, понравилась. Ну... Если, если единственный минус это в том, что конечно же нет той красочной графики, которая сейчас у нас везде во всех играх, но она достаточно приятная, несмотря на ее упрощенность, зато на моем компьютере она практически не зависала. Но опять-таки надо тестировать, надо смотреть, надо графические настройки вкручивать, выкручивать, надо строить здание, чтобы понять, чтобы понять какова нагрузка на систему. Ну что ж, в целом, ребятки, по своему жанру я считаю, что игра дослуживает хорошее место. Это 7 баллов из 10, то есть я и ставлю. Я думаю, что это оправдано, я думаю, что ребята, кто в нее полностью поиграет, хотя я тоже в нее могу поиграть, но это уже сами, ребята, зависят, чего, зависит, знаете, от чего, от того, сколько она лайков соберет, сколько просмотров. Естественно, чем больше, тем лучше, ну и для меня будет мотивацией дальнейшее прохождение по ней запиливать регулярно. Ну что ж, ребятки, на этой торжественной ноте я, наверное, попрощаюсь с вами и закончу сегодняшний обзор. Играйте только в самые крутые топовые игры и всем приятного гейма.